Друзья, добро пожаловать на очередное Немиркин видео. Большое спасибо всем вам за любовь и поддержку, которую вы нам оказываете, позволяя нам проводить очередные исследования в области повседневной психологии. Итак, давайте начнем. Депрессия – тяжелое состояние, с которым трудно жить. Она влияет на то, как человек функционирует и как он относится к окружающему миру. Она также является самым распространенным психиатрическим заболеванием и затрагивает до 7,1% населения США. Но знаете ли вы, что депрессия бывает разных форм и влияет на каждого человека по-разному? Иногда депрессия может сопровождаться бредом или галлюцинациями, известными как «психотические черты», что дает ей название «психотической депрессии. Они привносят новый набор проблем в расстройство, с которым и так нелегко справиться. Пожалуйста, обратите внимание, что это видео предназначено только для информационных целей. Оно не предназначено для диагностики каких-либо заболеваний или консультирования по вопросам психического здоровья. Пожалуйста, обратитесь к медицинскому работнику или специалисту по психическому здоровью, если вы испытываете похожие проблемы. Кроме того, предупреждаем тех, кого могут спровоцировать упоминания о суицидальных темах, которые также будут обсуждаться далее. С учетом сказанного, чтобы лучше понять, что именно представляет собой психотическая депрессия. Вот семь признаков большой депрессии с психотическими чертами. Первый – чувство безнадежности и беспомощности. Вы можете подумать, что это очень похоже на обычную депрессию. Да, чувство безнадежности и беспомощности – это огромный признак как депрессии, так и психотической депрессии. Вы можете начать сомневаться в себе и чувствовать, что застряли в своей ситуации. Это может быть связано с чем угодно в вашей жизни. Возможно, вам кажется, что вы никогда не продвинетесь в работе. А может быть, вы чувствуете, что ваше психическое состояние никогда не улучшится. Второе – наличие ложных убеждений или, как их еще называют, заблуждений. Это, возможно, самый большой признак того, что депрессия имеет психотические черты. Некоторые люди могут верить, что они заражены какой-то болезнью. Другие могут считать, что совершили какое-то чудовищное преступление. Бредовые идеи обычно связаны с депрессивными симптомами. Они каким-то образом вызывают у вас негативное отношение к определенному сценарию, будь то ваш мозг или что-то, что вы сделали другим. Номер 3. Плохая концентрация. Обнаружили ли вы, что в последнее время ваша способность концентрироваться ухудшилась? Вам трудно начинать и заканчивать задания, что создает проблемы, особенно с успеваемостью в школе и на работе. При психотической депрессии это может быть частично обусловлено либо психотическими, либо депрессивными чертами. В других случаях и тем, и другим. При таких особенностях мысли могут быть громкими и подавляющими, что мешает сосредоточиться на необходимом. Номер четыре – потеря удовольствия от деятельности. Стали ли вы больше засиживаться дома? Ваши любимые хобби потеряли свою привлекательность? Вы постоянно спрашиваете себя, какой смысл в чем-либо. Потеря интереса к деятельности, которая когда-то вам нравилась, – еще один серьезный признак депрессии. Сочетание этого с психотическими чертами может лишить вас удовольствия от всего, что вам раньше нравилось. Номер пять. Чувство вины. Чувствуете ли вы себя виноватым, потому что вам кажется, что вы совершили преступление против кого-то, хотя на самом деле вы этого не делали? Кажется ли вам, что вы слышите голоса, которые стыдят и критикуют вас? Все это может быть вызвано чувством вины. Это еще одна распространенная проблема при депрессии. Оно часто сочетается с заблуждением, заставляя вас чувствовать вину за то, чего вы не совершали. В других случаях это может заставить вас чувствовать себя обузой для других. Эти чувства при любом сценарии часто иррациональны и несоизмеримы с реальностью. Это может быть особенно сложно при наличии бреда, поскольку бред может выглядеть очень реалистично. Номер 6. Суицидальные мысли. Мысли о том, чтобы покончить с жизнью, это трагический симптом депрессии. Иногда жизнь может казаться подавляющей и жестокой до такой степени, что кажется, что вся надежда потеряна. И в довершении всего интенсивный бред или галлюцинации могут чрезвычайно осложнить жизнь, тем более что они обычно носят негативный характер. Например, вы слышите голоса, критикующие вас, или верите, что у вас неизлечимая болезнь. Если вы чувствуете признаки суицидальных мыслей, настоятельно рекомендуется немедленно обратиться за помощью. Существуют ресурсы и помощь, чтобы пережить самые мрачные времена. И номер семь – видеть или слышать то, чего нет. Бывает ли у вас ощущение, что вы видите и слышите то, чего на самом деле нет, прямо или косвенно? Например, вы видите мелькающую тень, а не реальное существо. Галлюцинации – менее распространенный признак психотической депрессии, но все же могут появляться. Как и бред, они обычно имеют мрачную тематику и активно вредят человеку, испытывающему их. Например, кто-то может слышать голоса, кричащие на него и говорящие ему, что он ничего не стоит. Важно знать, что эти психотические симптомы не доминируют над депрессивными симптомами. Однако при других психотических расстройствах, таких как шизофрения, психотические симптомы преобладают над депрессивными. Шизофрения может сопровождаться депрессией, а может и не сопровождаться. Вот почему важно обратиться за профессиональной диагностикой. Мы надеемся, что смогли дать вам некоторое представление о том, чем психотическая депрессия отличается от обычной депрессии. Что вы думаете о психотической депрессии? Есть ли что-то, что мы упустили? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поставить лайк и поделиться им с теми, кому оно может быть полезно. Не забудьте нажать на кнопку подписки и значок колокольчика, чтобы получать уведомления, когда Немиркин опубликует новое видео. Супер спасибо за просмотр!